Доброе солнечное утро. Я специально здесь встала для того, чтобы на заднем фоне могли вы увидеть, что не все дома в нашем военном городке до основания разрушены, а есть даже вообще приличные вновь выстроенные, на которые приятно посмотреть. Но ну, это я сзади их фотографирую, с заднего фланга. Сегодня 13 апреля 2016 год. Хочу сказать вот о чем. Значит, в воскресенье у меня родилась идея, выродилась, так сказать, вот я сейчас вся вся в морщинах, потому что на солнце смотрю. Выродилась у меня идея о том, чтобы объявить Тараканство ⁇ Бой ⁇ и э, вот этот проект открыть. Сегодня уже среда. Что мы имеем в этом отношении? Я нашла, что в нашем городе есть центр дезинфекции, дезинфектологии или дезинфекцию. Я туда стала звонить каждый день, познакомилась с заведующим этим центром. Они сказали, что это реально и возможно. Только надо для этого, чтобы все жильцы, все до одного, были, ну может быть не все до одного, да может кто-нибудь уехал куда-то. В общем большинство жильцов, чтобы были согласны с этой процедурой, надо их подготовить. Как будем готовить? В понедельник я подтянула Подключила к себе одну новенькую соседку, активную девушку, и попросила ее напечатать объявление, развесить по этажам. Что она и сделала. Сегодняшняя моя задача – написать памятку, как подготовить помещение для обработки. Потому что это… Видите, я по снегу иду, вообще по снегу. Хриснет хрустит под ногами. Потому что это не просто, это надо, чтобы люди были готовы. Площадь большая. А какая площадь-то? Звоню управляющую компанию, говорю, сколько у нас площади в доме. Они назвали мне цифру. Я говорю, а площадью места общего пользования? Потому что ведь надо все обрабатывать. И вот тут-то они говорят, надо смотреть в техпаспорте. Хорошо, мы вам перезвоним. Звонят вчера. Техпаспорта вашего нет. А где он? Я спрашиваю. Наверное, в предыдущей управляющей компании. Вот им звоним, они нам не отвечают, перезвоните завтра. То есть там, в управляющей компании, началась движуха по поводу нашей, нашего проекта про тараканство. А в центре дезинфектологии тоже началась движуха, мне заведующий назвал препарат, которым он будет пользоваться, и говорит, для такой площади у нас препарата не хватит, мы будем его еще заказывать. То есть там тоже движуха какая-то идет, процесс пошел. Так, теперь я хочу рассказать Мои друзья Одну такую притчу Видно, не видно меня? Вообще на солнце смотрю Отвернусь Значит Были такие воины, накачанные мужики Ну все такие в латах Все такие прямо навороченные Горделивые Заходят они в одно кафе А там сидит такой сморщенный старичок И что-то там кушает палочками своими Ну, наверное, это было где-нибудь В восточной стране такой сморщенный, худенький и кушает. Они говорят, что это он тут сидит? Мы вот такие пришли сюда. Он викинги или кто мы там такие? Все из себя, угоняйте его. И хай там подняли. А этот старичок сидит со своими палочками. И так внезапно раз и муху поймал палочками. Так вот раз и муху поймал. И когда они это увидели... Они преклонились перед ним, сказали, учитель, нас прости. Это я к чему? Говорю-то: иду вчера по дороге. Ага, вижу, тетенька идет. Я говорю, здрасте, давайте познакомимся, как вас зовут где вы живете, сколько у вас ветров. Она на меня такие глаза вытаращивает. Что за информация? Сборщик информации. Я говорю, да вот то-то, то-то. А слушок-то уже пошел, потому что я же разболтала нужным людям. Нужные люди пошли по этажам. Вот. Итак, я потихонечку составила список всех жильцов, записываю их квартиры, знакомлюсь и информацию о стоимости и прочем от них вылавливаю палочками. Теперь задача в том, как же нам высчитать места общего пользования. У нас есть на каждом этаже туалет, ванная и сушилка. Вот. Придется мне взять рулетку и самой померить. Потому что тех паспорта нет, когда и где он родится. Это длинная история. А мне надо метры знать сегодня, сейчас, чтобы снова поговорить с заведующим Центра дезинфектологии. Так. И уточнить. Итак, на сегодня по проекту «Тараканство. Бой» у меня высчитать метры, место общего пользования на всех этажах и составить памятку в лучшем случае ее распечатать чтобы завтра люди могли ее читать и еще одна будет информация для жителей то есть я здесь для того чтобы людей раскачать двинуть с места своего обычного ой какой-то сгоревший дом сейчас я куда-то пришла куда-то я пришла мы сюда в воскресенье придем в поход вот Жуть. Вот. Надо людям, значит, донести информацию в трех дозах. Потому что, ну так, человек устроен, его психика. Меня вообще не видно сейчас куда-нибудь на светлое место перейду. Потом покажу, что тут творится. То есть в сказках всегда повторяется трижды э, какие-то ситуации или какие-то там эпизоды. Вот, А я еще, когда была молодая, молодая, у нас бытовало такое мнение. Он, вот сзади меня видно, видите? Вот, разруху всю, я туда хотела заглянуть, но пока не буду, потому что там солнца нет. Я вот так всану, потому что, чтобы видно было вдали наш город. То есть, если ты впервые слышишь какую-то мысль говоришь, добыть да этого не может. Когда ты эту мысль слышишь во второй раз, ты говоришь, в этом кое-что есть. А когда проходит время, и ты это же слышишь в третий раз, ты говоришь... Да иначе быть не может. Вот по поводу трех шагов, методом трех шагов я и буду доносить информацию до наших жителей. В чем я себе желаю успеха? Так, это мы закрываем.